Приветствую всех любителей видеоигр Нашли тут такую прекрасную головоломку Чисто на двоих, где все зависит Друг от друга, ну и проверить Скажем так, друг друга на прочность Своих связей, какие мы Друганы и так далее и тому подобное В Это самая первая часть Самое начало, потому что Зачем играть в если и самая первая Тут целая линейка игр То есть в Very Harry мы сейчас играем Есть еще в Very Harry 2 И в Very Very Together и еще одна, по-моему, должна выйти, либо от Together выходить, я уже забыл, на самом деле, не помню. Ну, что из этого получилось, вы увидите дальше, естественно. А вам приятного просмотра. Всех люблю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте игры для обзоров. Начнем же. Тебе, наверное, надо джу это, Join Room найти, наверное, знаешь? Это, типа, 1, 2, 3, 3, 3 2, 1. Комплекс. А, ты уже нашел? Да, тут 4 сервера всего. А, ну заебись. Ч там? Ну все, я жму Ready И ты, наверное, жмешь Ready Ready О, oh, всё, гейм starting через 5 секунд 4 3 2 3 4 0 4 Если он такой на английском, как это за шпеха Да пиздец, блять Ты в него вообще играл? Нет мой первый раз Пиздец я, типа даже не знал, что он на английском. Знал. Когда предлагаешь не играть, типа, на том, что на английском, может ничего не пойдем. Да ничего страшного. Ты че, видишь, они что-то говорят? Я что-то не вижу, мы что-то были. Куда-то не пошли. Типа, пацаны, мы вас бросаем. Пойдем вдвоем, а вы вдвоем останетесь. Мы такие, окей, мы останемся. Ладно, мы здесь побудем. Точнее, или нет, мы уйдем. Кто мы? Мы те, кто остались, ладно. Или те, кто уж Нет, мы те, кто остались, да. Вот, сигнальный пистолет. О, нет, мы потерялись, и мы только э, делились. О, смотри, что мы нашли. Это вот мы с тобой. Вот это замок. Ух ты! Давай зайдем. Да, давай зайдем. Давай. да, давай тебе с себя будешь говорить. Давай, ладно. Чё, пойдём, ладно. Ух ты, не си! О, тут, кстати, прыгае. теплее, Смотри, какие все старые стены. Это я считавая, где обращаться А, сзади, смотри, Что это такое? Вот the fuck. Ну молодец, нахуй от нас что-то привел. Я уже в отрубе Эй, пиздорос, я вас выебу Потом у нас вибил Вивери хери Да блять, не знаю Вивери Блять, не знаю как это нормально произносится Да, да, на двоечку даже быстровато будет Ну ладно, Че вот мы вдвоем. Ты где-то там, я где-то тут Окей, как предмет выбросить, не понимаю Наверное, на Е взять предмет На Е его взять, а выбросить на какую? Нет, не на я. V, на V разговаривай, типа я вот V жму и что то говорю. Не, я говорю, как выбросить, блядь. Выбросить? Выбросить, блядь, я не могу, да. А ты, наверное, на G нажми. Нет. Блядь, там. А, чё не ты на G. Книг. Смотри, Давай. у меня тут какие-то иероглифы есть. где есть здесь, где можно ввести какие-нибудь иероглифы? Нет. Нет? А у меня больше нихуя нет. Что ты вокруг себя видишь, скажи мне? А, комнаты, голубые окна. Голубые окна. Потому что мы в разных с тобой комнатах, если что. Да я догадался что. А, нет, у тебя должна быть какая-то, скорее всего, комната или еще что-то, где... А, стоп, вот, у меня есть иероглифы. Я могу на них нажимать. Да, я могу на них нажимать. Подожди, может мне надо одинаковые иероглифы собрать? Говери, чере! У тебя глаза какие-нибудь есть? Да. Глаза какие-нибудь есть? Глаза, да, красный и синий. Красный и синий, блять. Слева красный, справа синий. У меня таблица есть, глаз. А чё там в таблице? Ну тут типа... Слева голубой типа буква А, справа голубой буква Т. Слева красный буква Т, справа к то распятие. Нет, возможно, кстати, есть подсказка. Подожди. А, что там слева голубой? Нет, подожди, слева красный, что там? красный, типа буква Т. Т такая, как Д, и да. палочка. А, типа Т палочкой, и сверху не Т такая палочка идет, а, а такая сверху, наверх смотрит, наверх да, смотрит. Да, да, да, да, да, это да, подсказка. Да, а. а синий справа, что? Синий справа? Такая же. «Т Еще да такая же. Да. Хорошо, не подходит. Надо... Вот, вот у меня эти кнопки нажимаются, но у меня есть только одна такая Т. Блядь, нужно все эти знаки смотреть. Каких там? Четыре знака, да? Т и А, да? Ну да. И все, больше ничего нет? Много всего. А? Там много глаз. Ну давай мне по очереди будешь называть. Смотри, у меня слева красный, справа синий или наоборот слева синий справа красный неважно. будешь мне по очереди знаки называть я буду все пробовать тыкать буква М М прям и... М ага да, да да и буква Л типа русская Только справа mm -hmm. налево справа а теперь попробуем еще раз нет не работает дальше а попробуй типа корень корень знаешь что такое да я уже забыл как он выглядит блядь. такая Д перевернутая а вот да а у нее есть еще дополнительные такие загагулинки или нет? Это нет. дело, нету, нету. Ага, дальше. И справа, типа, такие две палочки, как Х и кружочек. Ага. Посреди. А -а Три палочки, прямо X и кружочек? Нет, две палочки, ага, типа X. О, о, сработало, да, сработало. Да, да, да, да, у меня да, дверь да, открылась. Да, да, да. да, мне тоже. И Ты... достигание два дали. Ебан. Вот, видишь? Это да. что-то. О, братан. У меня тут какие-то карточки появились на стене. И всякое, да? А, смотри. А, у меня на стене духу еще, блять, знаков типа какая-то кошка, черепаха, кубок, лицо. И фиг знает что. И картина, а, блять, какая такая картина, блять, что это? Это курица, козел, бык, птица да, блядь, пиздец. Улит, улитка, блядь, баулин. Да, павлинка. да, да, да, да, именно вот эта картина у меня, да, да. И нужно вставить три каких-то знака. Я не с чем-то не могу с ним взаимодействовать, у меня только факел есть. Ты ни с чем взаимодействовать много. не можешь. Нет, только с факелами и все. Так, а попробуй с факелом взаимодействовать. Ну, он, типа, тушится, но он не тушится. Не тушится. А что, а тушится? Какие-нибудь тушится? тушится? Нет, с знаками тоже молиться нельзя, под каждой картиной. О, стоп! У тебя под каждой картиной знаки есть, да, правильно? Да, да, да. Каждой, да. Мне нужны эти знаки. А, с какой начнем? А, с любой давай, похуй. Давай, смотри, у меня справа идет картина череп, типа волосатый зеленый динозавр с лицом вместо спины. С, с пальцами, как у человека на руках. Из пустого. Подожди, Подожди. нет. Я... Дело не в картине, мне нужны знаки. А, окей, типа, блядь. Что? Подожди, картина, у тебя есть картина козы? С какими-то куриными ногами? Да, Телом подожди, тут... подожди. Как куриные ноги, будут, они маленькие или длинные, как у страуса? А, есть, да. Длинные, как у страуса. Блядь, такие духуявые. Как... Подожди, нет, стой, голова, должны быть козы. Сейчас найду. И на спине б... какая-то улитка. подожди, подожди, подожди. С барашек. Помлина. Барашек, сейчас. Коза. А, барашек опять. Это точно не барашек, коза? Может, может быть барашек, может быть барашек. Смотри, у меня есть а, барашек, а, да, лапки, типа, блядь, их хоть а, орла, пабрина, блядь, перья и, блядь, Улитка туловище. на спине. Нет, это не то, значит, такие. понял. Ну не улитка, а такая, как, как будто панцирь улитки на спине. Шо, я бы тебе скрыл скриншот, это неинтересно. Вот, нашел, и у нее должны быть знаки какие-то. Блять, я не знаю, как это хуйню описать. Короче. Там три знака, слева направо должны я, быть. Я, я знаю. Я не знаю, как это хунет. Короче. Сверху идет кружочек с крестиком внутри. Кружочек с а, крестиком внутри. Да. Соединяется, открестится. Вижу, вижу, вижу, вижу. Да, это у -у -у. слева или справа? Слева. Ага, дальше. А, идет типа. Блять. Сейчас как это, укроп, я не знаю, типа палочка, типа джей английского, но ну, переверта кверт тормашками. И такие типа, как у елочки такие хвои идут. Ага, нашел. И третий как домик, такой знак. Как домик. Как домик. Два и, и, и снизу, типа рот, да. Такой волосатый. А это такой волосатый домик, да? Да-да-да, волосатый домик. Блять, бронил. Да. Сейчас подожди. Сейчас она отреспаунится. Да, да, да, два достижения дали. Mm -hmm. да, Продвигаемся видимо, обратно, да, в другую дверь. Да, нет, мы в ту же пошли. Дальше идешь просто и все. О, у меня, нет, у, меня, у, меня, у меня другая дверь. Грин. Что за Грин? Так, а у меня походу уже больше ни с чем взаимодействовать нельзя. Назад... Придется отгадывать. Да, я просто назад вернулся. Так, но у меня, короче, тут три вентиля, что есть. Три вентиля есть. Да. Синий, но... красный, желтый. Синий, красный, желтый Могу их все А, крутить? подожди а, Синий и желтый покрути Ага Ничего Ничего? Красный, блять, вода, вода поступает, блять Не крути их много, братан Ты должен получить зеленый Ты должен получить зеленый цвет Синий и желтый Синий Желтый Блять, ну чё за хуйня, вода поступает, я походу утону врата Ты должен получить зеленый цвет, думай, братишка, думай Я где? Я... О, О, О, получилось, я на рандоме нажал просто Фу, Вода ушла просто Она начала поступать очень быстро, я думал, все, мне пизда А, я на пой... кнопку встань по центру да? На кнопку по центру встал а, двери открываются не... ручками. У меня нет ни дверей, я обратно иду опять. Главное, нажал. Ага. Так, а, что-то опять надо перевести, ща, подожди. А, а нет, да, да, тут кровью не... просто написано? Принеси вниз путеводный свет. Mm -hmm. Бля, ебать, у меня тут место, пестана. Слушай, у меня больше двери нет, никаких. Ща, подожди, сейчас да я пройдусь, посмотрю что-то по кругу. Бля, братан, здесь пиздец. Здесь одному ебать очков, на самом деле. Нишка какая-то. Так, принести вниз путеводный свет. Что за путеводный свет? О, стоп, подожди, что-то за есть Я могу потушить факел. Блядь, если здесь есть что-то, что может меня убить, кроме воды, естественно. Может, может мне надо было попробовать утонуть? У тебя вообще да. ничего нет? Ни с чем взаимодействовать не можешь? Нет, у меня только Кыльяки остались И киноплёнка, которой у меня выпадает просто из рук буквально А ты меня через раз слышишь? А, ты что не скажи? А я говорю через раз. Ебать, там кто-то пополз Ёбаный хуй, что это? Что это, иди ко мне Ты где? Тут что-то ползло, блядь Я не хочу в эту игру играть, потому что я один Ёбаный хуй, там что-то ползло Бля, здесь темно, здесь не видно, никуда так собака какая-то собака так что это это опять закрытые двери ладно Эээ, блядь, это было так страшно пополз я за ним пополз мне стало интересно куда он ползет и поэтому я за ним пополз эта карта я не пойму видимо она скорее всего твоя Скорее всего моя это ресницы есть там где-нибудь есть а можешь специально, допустим, с одной подняться или пуститься, и сказать, что ты видишь? Я спустился с лестницы, перед собой вижу... О, какой-то рубильник Синий, клавиши клавишей. Нет, не эти бочки, ящики, вот это все. А, ну смотри, я спустился с одной лестницы, попадая в комнату, где есть колонна такая посередине, а передо мной стоят три ящика. Три ящика, тело, два факела и рубильник синий. Интересно, что ящики, бочки и всякие продолговатые предметы типа ящиков? Нет, таких больше не вижу, только три ящика. три ящика, да? Блядь. Да. Четвертого сзади нету? Сзади? Да. Сейчас. Да нет, вроде нет. Лестница еще есть, волк, кстати. Слева? Лестница, я имею в виду не которая лестница, а которая ну, такая лестница деревянная. Нет, не, ну я где-то себе проход открыл. Подожди, сейчас я разобрался, кажется, я себе кое-что сделал. Мне осталось только найти, где я это сделал. А, Блядь, да кто там бегает, ебаный хуй. Бля, мячку, очковает, пиздец. А где-то бегает, блядь. Давай То, -то... Не, не, не, ага. я где-то что-то сделал. А тут шифта нет, это, наверное, просто, знаешь, так скр скример, я думаю, что это просто. Так, вот еще одна лестница. А у тебя, а ты картины, видишь, как они выглядят, типа, на карте? Нет. Я говорю, Нет. мне только ящики и такое. Да, я понял, блядь, здесь темно. Есть еще одна закрытая дверь, но открытие хуй знает как. О, о, я себе проход сделал, отлично. Так, ага, вижу еще зеленый этот э -э рубильник. Пускай зеленый рубильник. Так, ага. Так, ща, подожди. Если я его поднимаю, у меня открывается здесь проход. А, теперь мне нужен красный рубильник. Блять, да где я? А у тебя нигде ни рубильников, ничего не видно. О, нет, меня да. Мне говорят, только книги и глаза до сих пор. вот Все, То есть, в главном зале. В остальных делать нечего. У меня есть Поблядь. еще какой-то рубильник, но блять, рубильник, я его не, не вижу взаимодействия с ним вообще никого. Ничего не происходит. Может быть, у ну, тебя да, он тут действует. Я просто могу подергать и сказать, закрытая дверь у а тебя будет. А какой цвет? А какой цвет? Белый. Белый? Нет. Белый бесполезно, да. Возможно, где-то он будет работать. Я, кажется, нашел, куда мне надо, но мне нужен зеленый рубильник опять. Но я потерялся. Жаль, ты меня на карте не видишь. блядь. Да. Да, значит, за карта такая. А, вот, все, нашел. Это, скорее всего, правда моя карта. У <связать> тебя а двери какие-нибудь цвета имеют. Да. Какие? Зеленый, синий, оран, ну, красный. И белая. И белый, да. Только подойди еще к одной из дверей. К одной из дверей. Белой. Я у зеленой двери. Которая закрылась только что. Только что закрылась, да? Да. А, там внутри, значит, какой-то крестик стоит, непонятно. Попробуй сейчас, знаешь, что. Вот, ты сейчас смотришь на эту зеленую дверь, да? Да. Она закрыта? Да. Пробеги направо по лестнице мимо голубой двери. побеги до белой двери. Подожди, подожди, куда мне? Мы... По лестнице наверх сначала. Направо. Вот, лестница, дверь. Да, пробеги мимо Да, да, да. Пробежал. И второй поворот налево, там, где белая. Поворот. А у меня нет. А, вперед, и поворот налево. Так. Да. Вперед. Там закрыта дверь. И налево. А куда я налево побежал? Mm -hmm. Ну вот она, белая дверь. Да, это начало. Это начало карты, да. Одна открыта, вторая закрыта, да? Как я понял. Да, да, да. Это я все сделал. Да. Встань, короче, между ними попробуй, я хуй давай. знаю. Давай, давай. Что-нибудь? Нет. Правда. Хм. Не-не-не, мне дальше. Не, не, мне друг, мне, блядь, ты меня сейчас так вывел неправильно. Мне нужна красная открытая дверь. Вот учитывая, Ладно. где я сейчас стою. Куда мне идти? Это вот запутался. Ой, стоп, не красная открытая, а зеленая открытая, не закрытая. Зеленая открытая у тебя там. Где ты был крас? Нет, там была закрытая. А мне нужна открытая зеленая дверь. Красная, ты бежишь. Чего? А, это, кстати, не все равно. Хотя потом синяя закрытая будет. Ну, где зеленая открытая дверь? Ты мне скажи для начала. А, а что ты там не ориентируешься? Да, я, блядь, уже проебался уже. Я пока за тобой а. бегал, я все забыл, как я бегал. Ну, смотри, ты еще где стоишь? Сам в самом начале карты. Как раз бегали эти две белые двери. Да? Ну беги просто направо до конца до угла. Направо И до конца. налево. И налево. Да. А, нет, тут должен быть другой путь. Там же синяя закрытая дверь. Ну, направо, говорю, направо, беги, не налево. Но налево закрытая дверь синяя. А направо открытая синяя дверь. Но мне нужна зеленая. Я понял. Так, смотри, хорошо. Вот я беги стою напрям. в центре. Повернул направо, бегу прямо. Дальше. Поворот опять На... вниз. Налево, налево. Налево? Повернул налево. Мимо синей двери пробегаешь. Открытый, открытый. Это подъем по лестнице. Я поднялся по лестнице. Она закрыта. Синяя дверь. Да, она закрыта. Ты точно направо побежал, не налево? Да, да. Смотри, стоп, планхаж. Давай по-другому сейчас ориентируйся. Я стою спиной к этим двум белым дверям. И вернусь направо. Поворачиваю направо, бегу. бегу. Дальше бежит, есть что... два варианта. Я, мне надо спуститься вниз, вниз, по лестнице. Либо повернуть налево. А, Сань, двери все исчезли? Я понял. Прям все двери исчезли? Я понял. Я сейчас, сейчас на можно бежать на правой и по реку. левой стороне бежать, до конца прям. По левой стене нам до конца бежать. Смотри, я сейчас, я сейчас нажал си... синий рубильник. У тебя И... дверь появилась, открытая, синяя. Бля, сейчас посмотрю, подожди. У меня синие двери в принципе нет, понимаешь? У меня только а. одна закрытая дверь Я понял. И нет, она закрыта до сих пор. Ага, окей, я понял тебя. Так, где я сейчас? О, появилась карта. Карта появилась, отлично. Вот она, зеленую, я открыл ее как раз. Иду сюда. Так, здесь ни хера нет. А, вот красный рубильник. Вот, красный рубильник опустил. Ну, я, в принципе, и так более-менее сориентирован. И где-то я открыл красную дверь. Ты ее открыл из поля стене бежать. Так, так, так, так, так, так. какие... По левой стене это просто, понимаешь, такой вопрос тяжелый. Вот одну я открыл, но другая закрыта. Так где я сейчас? Супер, знаешь, как попробуй. Смотри, вот я а. понял, понял. Смотри, попробуй сейчас добежать обратно к белым дверям, дергнуть синий рубильник, чтобы синюю дверь открыть а другую закрыть. А я побежать уже так и сделал. Да? Так и сделал, да. Я уже так и сделал. Да что-нибудь самое, это у тебя будет открыто. Это закрыто. Чего, блять, сложно так? Да вообще, капец, сложно. Так, если я сейчас нажму на этот рубильник. Какая-то дверь сейчас закроется, красная. Вернусь туда обратно. Так, по-моему, я бежал просто прямо и направо. И там будет спуск налево вниз. Да, вот, я открыл здесь дверь красную. Идет спуск опять. Да, блять, а куда мне вообще надо попасть? Начал тебе надо закрыть. Ой, к зеленому рубильнику тебе надо попасть. А, вот SJ. это мне дверь нужна была, блять. Это был просто короткий путь, а мне нужен более длинный путь. Я возвращаюсь обратно. А -а налево. Мне нужно опять красный рубильник нужен. Я опять чуть запутался, я понял, сейчас распутаюсь. Hmm, сложно. Да, для нас с тобой это сложно. Это 5 тупые. Да. Так, а где красный рубильник-то? А, вот все, нашел красный рубильник. По-моему, последний рубильник, который здесь есть. Так, теперь мне нужно найти красную дверь, которую я открыл. А какую я открыл, я уже не помню. Но там, по-моему, закрытая зеленая дверь перед ней. Да, там закрытая зеленая. Это вот опять может отбило двери по левой стороне бежать. Да мне еще к ним вернуться надо. Так, я вижу. Вот, белые двери по левой стороне, да, говоришь? Да, просто по левой стороне беги до конца. И там красная красота, видишь, открытая. Аж, скорее всего, у меня карта не отображает, значит, все правильно сделано. Блять. Я... Подожди. Мне нужно по левой стене чего? Подожди чего? Просто по стене бежать. Вот, я повернул налево. Побежал прямо. Дальше направо есть только поворот. Бегу прямо. Дальше мне направо или налево? Направо. Поворота налево нету. ну тут синяя закрытая дверь. Надо попробовать. Надо найти синий рычаг. Чего, чего? блять как сложно. Синий рычаг, там зеленая дверь был вроде была, если не ошибаюсь. Одна из. Нашел синий рычаг. Нет, синий рычаг не там, где зеленые двери. Ладно, забейте. Вот я опускаю синий рычаг. В принципе, можно самому сориентироваться, но это не практично, не практично тяжело, я бы сказал. Да. Так, опять направо, опять налево, дверь открыта как раз. Так, дальше что? Дальше зеленый рубильник, но он мне пока не нужен так а ага, теперь нужен наоборот я его подымаю ну то есть в принципе здесь такими некими кругами я ходил чтобы в итоге открыть красную дверь и подняться еще выше все да ух чекпоинт отлично эм, окей что мне делать дышить ебать у меня персонаж замерз Пре ты в играть иметь братан а, ну блин я не знаю что мне даже делать все равно слышишь стой подожди подожди, пока тоже не понимаю. что я... О, что это за стелка, что она прыгает? О, я только походу, до... а, да, все, у меня мини-игра тут началась. Какие-то огоньки зажигают красные. Я рад, что мне еще делать. Ага. А что у тебя вообще ничего не изменилось? Чё, ничего не изменилось? Ходов нет, одна дверь закрыта. Сейчас подожди, может что откроется? Сейчас подожди. да Доживался, тоже прыгает. Ну, прыгать. Серьезно, прыгай. Здесь тоже ничего нет. А здесь что? Здесь тоже ничего нет. А здесь, здесь тоже ничего нет. Я что-то подрубил. Ага. Так ты это. Тут, походу, реально надо в шахматы не играть. Блин, Выигрывай быстрее. Я в знаю. А, все, это больше не активно. Эта штука тоже больше не активно. Ну, давай попробуем, ладно, подожди. Не, походу, он не замерзнет на остатке. А, нет, все. Все. Форм чекпоинт. Отлично. Пиво. Все, а, теперь по... на всё, взял я держи ее в руках сейчас. Жди, сейчас я электричество подкручиваю. Блять, меня что-то подзамерзло. Где вижу? Все, все, все, бегу, бегу, бегу. Так, три раза попасть. Ра... Блять, мимо, да? А, блядь, так долго еще происходит. Так, единица будет только подсказывать сложно. Раз, есть. Два есть. Три есть. Кручу. Давай, вставляй киноленту в этот Киноэт. собрать и пять. Чего? Сейчас, подожди. Да, блять, простите. Лампа пускается. Да. То есть, а, она не берется опять Что, она первый раз да второй она не хочет браться прям вообще а может она у тебя в инвентаре где колеса мышц накрути 1 2 3 понажимай а, нет нет на в этом нажмите типа, по братишка как дела ай-яй-яй нет тут вообще в других Клавиш взаимодействия нету. Сейчас те новую книжку. А помнишь прошлую книжку? Да, помню прошлую книжку. Вот я сейчас на ней. Блять, ты издеваешься? Не беспокойся, там почти. Да, сейчас я почти в принципе понял. Ага. Теперь мне нужен сразу третий слова. Я уже прошелся по востоку, уже повернул на две клетки э, на две клетки направо и назад. Так, короче, я тебя зачитаю полностью весь текст. Да, давай, давай, давай, давай, Ваш начало на западе. Бля, Ну, ты пытался. Блин, печеный твои скопирую, блядь. Сука. Так. Ладно, читаю все заново, сам сориентируюсь. Да, давай, и давай. Еды. давай, давай. Давай, давай. ваш старт. Продолжайте ага. двигаться на север. Но смотрите свой шаг перед последним образом. Вы должны сделать на восток. После этих двух ступеней сделать один шаг на юг. Ага, дальше. Вот я как раз здесь. Дальше. А, мед для восточной стены, а, типа, видимо, вдоль по восточной стене, тогда можно приступить в дверь. Подожди, что там еще Держи, раз? Держись восточной стены, и тогда ты пройдешь дверь. Восточная стена. Бля, либо я сейчас умру, либо нет. Ладно, похуй Отлично. Все, все, все, я прошел. Блять. Тут дверь открылась наконец-то. Ура, Могу выйти из комната комнаты на небесную сторону. Блять. Так, сцена 2. Король, королева, замок. Король, королева, замок. Так. А -а все вернулось на исходное, да? Да, все вернулось на исходное. Теперь Здравствуй. поехали. У меня. А -а, мне нужен сейчас король. Так. К тебе сейчас кто приезжает? Пока не знаю. А -а, король с мечом ко мне приехал. Король с мечом. В крови такой. А, -а, -а. а нет, это не он. Нет, это не он. Убирай его. А убрал? Да убрал. Так, теперь вот этот у нас кто? королева королева запомнила королева до свидания значит следующая король будет. без вариантов поехали едет там что-нибудь да, да, да. когда Иди. на центре будет скажи все все, все. Да. он по центру нет он по центру в принципе не становится ага окей дальше королева Ага, приехала до конца. До конца. Да, теперь замок. А, замок. Замок был, по-моему, вот этот. Да, замок. Еле, а, да, да, замок. Как приедет, по центру скажешь. Все. Да. Все, да. Так. А... Кровь у тебя горит красный свет? А, нет. Не горит. Красный свет не горит. Barely... Отлично. Okay. Теперь сцена третья. Теперь сложнее. Король, королева, шут замок. Король поехал к тебе. Это королева. Блять. Да без разницы, мне кажется, Да я думаю, нет. Мне кажется, нет. нет. Так, а, король поехал к тебе. Едет? Да, да, да. Давай, давай, давай. Так. Вот, вот все. Приехал король, дальше. Королева. Едет, едет. Я скажу, погода. Да, хорошо. Все. Так, шут. Поехал. Ну, это семья, да? Да, да, да, да. Угу. Приехали. Приехали. И замок. Едет, едет, едет. Еще, еще. Все. Приехали. Так, кровь красная горит, что-нибудь у тебя свет горит красным. Ну, давай еще раз, включи его, наверное. Не, не надо его включать, я просто спрашиваю, потому что он почему-то включался. Все, вот отлично. Он. Сцена четвертая. А с четвертого. Шут. Да, шут. Да, Поехал к тебе, шут. Подожди, сначала все на исход должны вернуться. Блядь, ты идти ты нахуй, обоев. Шут вернулся? Ничего пока не вернулся. Все тут стоит. Как это стоит? Все стоит на, на месте. Блять, надо все вернуть на исходно своими, своими ручками. Ага. -а. Так, нет, стоп, замок оставляем. Ладно, замок оставляем. Королеву шут. оставляем. Раз, два, три, четыре. Шут остается. Королева, замок остаются. Шут, шут, шут на месте. Да-да-да. Королева на месте. Да. Замок. Короля надо убрать. Да. Король уезжает. Да, уезжает. Все, уехал. Уезжает. Уехал. Сейчас король с мечом, да-да? Нет, стоп, это королева. Сейчас король с мечом приедет. Да, вот он выезжает. Выехал. Теперь Оп, расскажи все. все, кто там есть. Быстренько. А, семья. Король стоит в арке. Ну, собственно, в замке. Ага. И королева стоит. Так. Шут. Король с мечом. Королева замок. Да, все на месте. Так, дальше едем. Пятая сцена. Отлично. А еще пятая? Да, да. Это самая длинная из всех арок, типа. Квест. Типа. Так, дальше. Король. А, все, просто король. Стоп, это не король, да? Это король с мечом, по-моему. Иди ты нахуй, сука, мне обзор перегораж... перегораживает. Скажи мне, король едет да, к тебе? Король, да, король, да-да-да, едет. Обычный? Да, все, король Он тут. Он тут, На да? Месте. Так, теперь, должен сейчас красный свет, я должен тебя включить. А, Включился? Да-да-да. Все. Все, отлично, да. Я дальше прыгаю в этот, ну. Да, прыгаю. У меня тоже... А где я не могу что-то выбрать. Я тоже не могу. Он е, На Е, на Е надо нажать, на Е. В люки на Е нажать. Да, да, Отлично. О, Сань, назад выберись. О, кто-то из нас только выберется, кто-то из нас по ходу. Ну иди. Иди, иди, иди. Там есть какая-нибудь кнопка или еще что-нибудь? Ну только один выберется, понял? Вместе. Как вместе? Ну, видишь, нет вариантов. Только кто-то один. Ну, ладно. Давай, я нажму на кнопку. Ладно, иди, братишка. Я первый нажму. Иди, нет. иди. А девочка? Иди. Не хочу. Ну ладно. Братишка. нет братишка. Подожди, ну так как? Ну так не интересно. должен быть какой-нибудь выход. А на двоих вообще никак что ли реально? Да, как бы мы да. пацанов не бросали. А ты попробуй, ладно, попробуй далеко не уходить от ворот. Может, там какая-нибудь кнопка есть? Ну, дальше, ты дальше за ворота пройди, да? И все. Ну, все, братан, спасибо, пока. Ты меня обманул! Быстро мы прошли, ну, относительно. Ну, это же бесплатная часть. Ну, да, понятно. Фишка заключается в том, что это мало того, что бесплатная часть. Так еще мы, знаешь, как бы вот так вот, скажем так, друг другу помогали. Но вообще, видишь, проблема заключалась в сценах. Реально непонятно. А, никаких подсказок про сцен не было. У тебя в комнате. Видите? Какие сцены должны быть? Если бы я не нашел как бы ответ, да, как бы мы как бы хуй догадались. Но интересно. Пусть и бесплатная часть. Вот-вот он, мой братан бежит, как раз которого я отпустил из этого замка. Вернется ли он когда-нибудь за мной, неизвестно. Но Сапс он ушел. А? Я сразу главное меню, и все. А, нет, у меня вот, смотри, сейчас тебе покажу, братан бежит такой, типа. Сейчас. Вот он, ты бежишь, типа. Так вот съебываешь от меня, знаешь, типа, бежать! Ну, брось меня там, знаешь, типа. а, да, понял. Видишь? Да, да. Все, дальше жму аут. И все. Да, и все. Главное, неплохая игра. да, прикольно. А на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора, посмотрим, что будет дальше, как оно будет, поэтому спасибо, пока-пока. Все, погнали фосмофобию, короче. А ты еще здесь? Ну ничего, скоро видос выйдет, поэтому я всех жду лайки.